А <связи> Эй, я где? В Москве. Давно? Ну, час назад уже. А что так быстро? У нас в Москве все быстро. <связи> э. А что там, что, сколько там Что, что, что, 3-0. На, все, <Rivers> <effect> Такси Москва. Комфортно и недорого. Звоните прямо сейчас и заказывайте. 8-989-664-0202. Такси Москва.